Всем привет! Сегодня у нас рецепт на чередование. Это салат из цветной капусты, огурца, небольших помидорок черри и из приправ мы добавим соль, перец и у меня здесь замороженная, правда, вернее замороженный укроп. Можете свежие даже приветствуются. Это у меня базилик зеленый и фиолетовый и чеснок. Значит, примерно по весу 700 грамм капусты, 300 огурец и 200 помидоры. Сейчас я покажу, как я все это порежу. Капусту на соцветия, брусочками огурцы и помидоры. Капусту на небольшие совсем соцветия, вот такого примерно размера. Вот так. Огурец примерно, ну вот, сантиметра полтора, вот такими брусочками. Так и помидоры мы просто отрезаем плодоножку и достаточно. Так овощи мы порезали почти все. Чеснок я просто разделю на там четыре части. Вот, вот такие кусочки. И зелень всю нужно очень очень мелко порезать. мы назовем по так уж заведено по имени автора салат будет называться Василий все готово, теперь нужно приправить я добавлю черный перец все, все здесь уже делаете по вкусу ни в коем случае этот салат не пересолите. Солите, вот как обычный салат, чтобы вот он был такой, даже, знаете, немного недосоленный. Лучше добавить в тарелки соль, чем ну, пересоленный вкус. Но ну, ни к чему. И красный сладкий перец я добавлю. Теперь все это нужно тщательно перемешать. Ну, вообще, в оригинале этот салат нужно убрать в пакет. Я, наверное, так и сделаю. Сейчас. Всё я переложила теперь нужно так достаточно свободно завязать и вот так вот все перемешать все это отправляется в холодильник я готовлю на ужин сейчас 10 утра и в течение дня я буду периодически перемешивать и вечером будем пробовать и так прошло примерно 8 может быть даже 9 часов Запах стоит потрясающий. Это прям, ну вот просто все такое уже очень вкусно. Я, конечно, уже попробовала. Я даже попробовала через час. Уже через час это было очень вкусно. Поэтому я всем рекомендую. Приготовьте. Это неожиданно вкусно. И вы для себя откроете цветную капусту в новом свете. Поэтому всем желаю приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока!